В самом верху я никто, нулевая точка, я нарисовал. Это высокие частоты, с которых нулевая точка начинает свое снисхождение. Все нисхождения, нулевая точка проходит через определенные миры и вибрации. Видимые и невидимые. Как я уже нарисовал в таблице из видео, вы поняли, что чтобы перемещаться в этих мирах и не застревать там, вы должны сохранять при переходах в иные измерения и миры нулевую точку «я-никто». То есть сохранять свой, свой процесс самоощущения, наблюдения и понимания себя. Соответственно, когда мы попадаем в самый низший мир – Самый плотный мир, где мы с вами здесь все находимся. Я не стал рисовать таблицу, но если пойти ниже, то ниже еще есть миры, которые делятся на другие миры, на другие субъекты. Потому что в этом плотном мире и на каждой шкале, которую я нарисовал, есть свои миры и есть свои вибрации. Просто я нарисовал общую шкалу. Итак, в социуме тоже есть различные миры. И они могут быть. Высокой частоты и могут быть низкой частоты. Они могут быть проявлены, и могут быть не проявлены а Как вы поняли, каждая линия, чем ниже, она длиннее. Это говорит о том, что время, чем мы ниже спускаемся по частоте вибрации, тем время длиннее, да, а вибрация ниже. Если мы поднимаемся выше, вибрация более чище, более выше, а время медленнее. То есть, соответственно, если мы сейчас с вами подумаем на такой момент, что, что же нам делать тогда в более высоких вибрациях, что там происходит, то есть время сокращается таким образом, материализация желаемого сокращается, чтобы в материальном мире, живя в этом плотной, в этом плотной материи, у вас было то же самое, что и если бы вы вибрировали там на частоте мы должны сохранять именно состояние «я – никто». Поэтому, чтобы в этом плотном социальном мире э, материи сохранить для себя все четкие э, инструменты и возможности, нам нужно помнить о состоянии «я – никто», о нулевой точке восприятия, э, из которой есть весь потенциал возможных. Маг изучает все миры для того, чтобы познать их природу, суть и необходимость для своего дальнейшего развития. И повышение своей силы, воли, бытийной массы и программного обеспечения своей души. Соответственно, он сохраняет свои права в состоянии «я никто» или «я все». Поэтому его не может зацепить такие понятия, как слава, успех, люди – он не может быть добреньким, сильненько, он не может быть слабеньким сильненько, он не может прогибаться под какие-то вещи, он четко выстраивает свою систему ценностей и любая игра в любую игру он играет только в свою пользу. Чем ниже мы опускаемся, тем Энергия раскрывается, раскрывается наше ядро, то есть мы более проявлены, то есть нас начинают видеть. То есть вот наша оболочка физическая, то есть это мир плотных, плотной материи. То есть мы начинаем видеть друг друга, мы начинаем видеть какие-то предметы, силу и с этими предметами начинаем работать. То есть эти предметы все, они являются нашими, ну, проекции внимания, то есть мы это создаем. Соответственно, для того, чтобы быстро создавать любые реальности, нужно сохранять состояние Я-Никто-Я Все. Состояние Я, никто и Я все это состояние перехода. В этом состоянии все время жить невозможно, потому что мы живем в плотном мире, и нам нужно кушать, нам нужно что-то делать. Это я могу себе позволить, например, взять и разрушить свой мир и создать новый. Вот. Но не все вы к этому готовы. А вот чтобы его улучшить, мы идем вот этим вот простым путем. Ну, он простой для кого-то. Также я говорил фразу, что э, если все рождается из пустоты, для того, чтобы получить какой-то опыт, для того, чтобы получить какой-то результат, нужно существовать на том же уровне вибрации, нужно облечься в те же одежды, в те же предметы, которые сделаны из того времени. Первое. Мы переходим в мир, в такой же как он живет, у нас появляются такие же люди в окружении, которые живут так же, у нас появляются такие связи, контакты, с которыми мы начинаем общаться, и мы попадаем в этот мир. И, соответственно, в этом мире мы начинаем получать, собственно говоря, то, что и получает этот человек, абсолютно не прилагая к этому никаких особых усилий. Вы можете что-то получить, но получить временно. Не можете жить так же, пожить так же, как этот человек, вы можете получить этот опыт но вы вернетесь обратно на те состояния и те вибрации, в которых вы были. И здесь нужно в это время нахождение в таком мире создать свои собственные коды, про которые мы и говорили. И так как вы будете находиться уже в другой чистоте вибрации, с другими мыслями, в другом окружении, вы, находя вот эти коды, якорите себя в этом мире, в этой реальности. И вы э, с помощью потом этих кодов просто попадаете в эту реальность, получаете опять же те же результаты. То есть для того, чтобы вам получить какой-то результат, вы просто берете код. Это уже ваш код, это код уже не какого-то чужого человека, которого вы э, с помощью которого вы вошли в этот мир как по пропуску. А это уже ваш код, вы получили преференции сами, вы его укоренили, опробовали, усилили. Вы создали определенные условия для этого, и уже потом вы имеете право вхождения в этот мир или в эти условия. Но при этом не привязываясь к этому миру, к этим условиям. А что же происходит посередине тогда? Если точки раздвоились, если раздвоилась реальность, получается, реальность стала двухмерной. Почему реальность называют здесь, в этом мире, Трехмерный, потому что, я уже, уже поняли, да? получается, иной мир, который раздвоился с, попал в социальный мир, в вот этот материальный мир более плотной вибрации, более низкой частоты, он стал двухмерным. То есть мы как бы знаем по природе, что мы есть нечто божественное, но при этом мы видим себя нечто материальным. Это материальное и физическое, оно управляет нами. Или, или мы можем научиться управлять им. Ну, это, над этим мы работаем в клубе. А посередине это созерцание этих двух процессов, это третий мир. Это созерцание двух процессов. Поэтому человек либо молится Богу, либо гоняется за деньгами. И он не может определиться, духовный он или материальный. А чтобы эти вещи соединить, чтобы этим миром управлять, мы соединяем духовное и материальное в точку пустоты. И из этого рождаем новый мир. Но так как здесь он двухмерный, что нам нужно сделать? Нам нужно понять, а что посередине? Что посередине, чтобы мир не раздваивался. Ручки опять замкнули в ладошке. Время есть? Нету. А если мы разомкнем ладошки, что мы видим? Мы видим расстояние. Мы видим какую-то дистанцию, которая предполагает какое-то время. Какой-то процесс какое состояние. Это время может быть разное. У каждого человека, живущего на разной частоте, время разное. У кого-то время бежит быстро, у кого-то время бежит медленно. Если мы сложим руки, время и пространство исчезнут. Соответственно, в пустоте или в состоянии «я никто», созерцании, отсутствует время и расстояние. А если нет расстояния, то нет и пространства. То есть Мы можем пребывать сразу во всех о многомерностях и быть всем. И, собственно говоря, вот эта фраза «я есть никто, есть все» оно себя и, в общем-то, проявляет. То есть ты можешь быть всем, и ты можешь быть никем. Это себя и проявляет. Когда вы все, когда вы все и когда вы никто, эта вот тонкая грань помогает вам не привязываться ни к чему. Потому что любая привязка к чему-то ⁇ это всегда расстояние, это всегда время. Когда вы находитесь в состоянии никто, вы выделяете тот потенциал возможности, который реален. А реально может быть все для вас. Когда вы не наделяете себя какой-то значимостью, все возможно. Поэтому в состоянии никто нет времени и нет пространства. И, например, вот вы сейчас возьмите и прям ручкой ткните в эту точку на белом листе бумаги. Ткнули? Хорошо, ткнули. Держите свой пальчик на этой точке. А теперь войдите в состояние «я, никто». Вошли. Хорошо. И теперь вы решили из своей квартиры поехать, например, в Сочи ко мне. Потому что вам очень хочется быть в моем пространстве, вам хочется что-то получить более личное. Говорите, если я попаду к Сергею на личный прием, или я э, физически, конечно, да, мы сейчас говорим про физическое перемещение, потому что мы живем в мире низких вибраций. Вы перемещаетесь в точку Б. Поставьте, прям перенесите, прям стрелочку нарисуйте стрелочку от точки вот этой А в точку Б. Вы переместились в точку Б. Поставьте пальчик в точке Б. Прям нарисуйте даже, прям ручкой нарисуйте, прорисуйте, поставить точку. И созерцаете. Вы уже представляете, как будет наша встреча. Вы это созерцаете. Вы представляете встречу. Всегда человек представляет что-то внешнее. Поэтому у него не реализуется план, как он хочет. Потому что внешнее – это иллюзия его восприятия, его реальности. Он не может представить больше, чем в голове в его есть. А если вы в эту точку «Б» вложите только свое созерцание «Себя», как вы созерцаете себя в этом пространстве, ощущение, что вы уже переместились в эту точку и вы уже имеете, обладаете каким-то, э, какой-то частью этого мира. Или являетесь каким-то человеком, или находитесь в присутствии какого-то человека, вы уже являетесь, входите в точку «Б». То есть вы перемещаетесь в точку «Б», потому что вы хотите там находиться, но вы находитесь всегда в одной точке, по сути. Понимаете? Потому что вы ушли из первой точки, вы уже ее забыли, пока вы перемещались во вторую, вы с собой унесли себя. И по сути это просто формат вашего внимания, формат вашего, вашей проекции. Вы никуда не перемещаетесь физически в принципе, вы находитесь там же. Соответственно, если вы будете созерцать только себя, вы будете постоянно эволюционировать. Когда вы перемещаете только свое внимание, надумывая себе, что и как будет. Вы будете инволюционером. И ваш ум не может вместить все потенциалы возможных, потому что он уже разделил мир на белое, черное, красное, потому что вы уже планируете, как вы поедете, вы уже планируете, как это будет, вы уже планируете, как это создать, вы уже планируете, как пройдет встреча. Вы это все запланировали, да? И даже когда вы говорите, я ничего не планирую, я живу по инерции, я живу там... По потоку, т -т -т, вы уже это планируете, потому что вы уже проговорили это. Потому что вы за собой не наблюдаете, вы наблюдаете все время за внешними факторами. А, помните, я вам говорил: наблюдайте за миром, наблюдайте за тем, что вас окружают, наблюдайте за кодами. Но при этом внутри должно быть созерцание себя. Как то, что вы видите, соединяется с вами. Потому что то, что вас окружает, те предметы, которые вы создали, те люди, которых вы создали вокруг себя, это только ваш потенциал возможных. Вы позволили себе этих людей иметь рядом. Вы не позволили иметь других людей. Я внутри себя созерцаю то пространство, которое это привлекло. А это пространство говорит о чем? Что э, я подумал, что человека, которого я привлек в свою жизнь, может измениться. Я подумал, что он может стать другим Это принцип сотворения желаемой реальности Потому что когда ты вибрируешь на определенной частоте все вещи вокруг тебя вибрируют на определенной частоте Если они не вибрируют, они просто исчезают из, своей, из твоей области Это понятно Если ты вибрируешь на определенной частоте то все вещи твоего влияния вибрировать начинают на определенной частоте Здесь все очень просто когда вы созерцаете себя, когда вы созерцаете постоянно себя, вы эволюционируете и эволюционируете свою жизнь. И тогда вы понимаете, что многие вещи, которые вы уже создали, людей вокруг себя, предметы, обстоятельства, вы создали на других вибрациях, на других частотах. И так как вы творец своей ре... в новом мире, вы творец, в новом мире вы всегда творец. То вы можете создать любой социум, который вам будет комфортным любые обстоятельства, которые вам будет комфортны, любые реальности, которые вам будет комфортны. Комфорт это всегда момент сейчас. Комфорт это всегда момент сейчас. Это не разделение на завтра или на послезавтра. Это всегда момент сейчас. Это всегда ее многомерность. Так вот, нарисуйте еще со второй точки в точке Б. Движение по линии. Нарисовали? Нарисовали, это будет точка С. И в эту точку С вы а, тоже перемещаетесь. И потом в точку B, D еще нарисуете. Вот такой зигзаг нарисуете, вы перемещаетесь в своей пустоте. И вы всегда а, уходите от изначальной точки этой пустоты. Вы всегда идете, идете, наблюдаете, наблюдаете, наблюдаете, наблюдаете, наблюдаете. И таким образом вы теряете основное. Вы не находитесь в созерцании наблюдения себя, а вы не находитесь в соединении с пространством, вы находитесь все время в соединении. Если говорить обо мне, я не бегу куда-то и ни у кого что-то прошу. То есть я своим наблюдением внутри себя создаю мир вокруг себя. То есть я наблюдаю, этот мир дает мне ответы, дает мне вопросы. Притягиваются люди, обстоятельства, и это происходит все очень быстро. Потому что я наблюдаю только себя. То, что мы, когда руки разводим и смотрим на себя, точка ноль раздавается в зеркальной проекции. То есть время и пространство – это всегда зеркальная проекция. Это всегда опыт. Опыт сотворения. Если мы будем, например, раздвигать э, руки дальше, дальше, дальше, дальше, расстояние и время, оно будет раздвигаться. Соответственно, наша истинная я, наше истинное я, наша точка ноль э, – она будет раздвигаться, раздвигаться, раздвигаться, раздвигаться, раздвигаться, раздвигаться. У вас руки раздвиньте вот на ширине прям плеч. Дальше, дальше, дальше, дальше прям раздвигать. Что происходит? Время происходит. Время растягивается, образуется какая-то вибрация. Просто какой-то сегмент временный. Например, жизнь ваша, да? Вот она от точки А до точки Б. Левая ладошка, правая ладошка. Вот от этой ладошки до этой ладошки ваша жизнь. Вибрация здесь медленно а время течет очень быстро. А вибрация медленно поэтому все материализуется очень медленно. Если мы будем постепенно-постепенно сужать руки, мы будем приходить к седьмому плану, к высшему плану восприятия реальности, к седьмому, восьмому, дальше, дальше, там их очень много. То есть, когда мы сужаем ладони свои, мы сужаем время и пространство, мы его убираем и входим в точку иного восприятия. Таким образом, раздвигая ладони, мы меняем время и пространство, мы находимся на разной частоте. Поэтому, когда, например, я складываю ладони, это все я фигурально говорю, что вы понимали. Естественно, если будете складывать ладони разбегать ничего не будет. Это привожу на примере ладони. Ну, то есть, чтобы вы понимали. Это как, как работает реальность. Так вот, когда я складываю ладони, или я вхожу в состояние «я никто», я созерцаю себя и создаю ту или иную реальность для себя, то раздвигая ладони, я, например, выбираю, в какую реальность я хочу быть. Например, я хочу быть на плане магии, я раздвигаю чуть-чуть ладони, потому что мне нужно проявить какую-то мерность, мне нужно проявить какую-то реальность, я нахожусь на пятом-шестом плане. Если мы жили бы с вами сейчас все на шестом, например, уровне, все вместе, вот, то с момента, например, это более высокий правильный уровень, это состояние «я никто» и чуть-чуть пониже, то есть состояние пустоты состояние созерцания и чуть пониже проявления то все, что вы бы не задумали, материализовывалось очень-очень быстро с момента мысли, до созерцания и мысли до момента воплощения. вот Времени бы не нужно было по этому уровню. А на моменте состояния никто, соединение наблюдение созерцания себя, мы наблюдаем все. Но я уже говорил, что момент состояния никто это всего лишь способ перехода. Поэтому э, состояние никто, мы включаем потенциал, свой, мы соединяем свое «я есть», потому что «я есть», «я по природе есть» сила. Мы входим в измерение иного мира, и из этого иного мира придумываем, созерцаем ту реальность, в себя в этой реальности, какую мы желаем. И это является основным и ведущим э, смыслом всего. Я надеюсь, вы это понимаете. И вот из этого состояния я сохраняю свое, свою точку «я никто» и «я все». Сохраняю как созерцание, но продолжаю проявлять себя в разных реальностях. Не цепляясь ни за какую реальность, мы можем проживать разные реальности, потому что мы не оставляем там время, мы не оставляем там свое внимание, мы не оставляем там свою память. Там, где мы оставили свое внимание, свою память, это главенствует над нами. Например, вы оставили память в прошлых отношениях, вы оставляете память постоянно в каких-то проблемных делах с деньгами. Это цепляет вас. И вы из этого не выбираетесь. Но в состоянии пустоты, в состоянии никто, это отсутствует. Это потенциальное множество возможных вариантов. Это отсутствует, этого нет. Вот. Поэтому это состояние нужно понять. Что вам нужно будет сейчас сделать? Во-первых, понять самую главную а, такую мысль всего, а, изложенного мной, а, самую главную и сакраментальную. Что? Иными словами, иными. Что если а, любая реальность, любой дух, любое, любое проявление рождается из пустоты, то для того, чтобы м, люб, эта реальность могла существовать на уровне времени и пространства, то есть нашего вот физического времени, да, то, что мы с вами говорим, а, нужно облечься в одежды, которые сделаны из этого времени. Соответственно, если вы хотите попасть в какие-то коды и проявить там 100% эти коды, то значит нужно соответствовать этим кодам от и до. То есть слиться с этими кодами так, как если бы вы жили в этом пространстве. Но слиться вы можете только в состоянии наблюдения и созерцания. Соответственно, если вы хотите быть э, лавировать между физическим миром, проявленным социумом, выживать в социуме, не выживать, точнее, а жить в социуме, жить полноценно в социуме, но при этом от него не зависеть в этом социуме, но при этом к нему никак не относиться к этому социуму, ну, как бы вот, чтобы он вами не руководил, и при этом оста оставлять состояние вот этой синхронности иного мира, где все возможно и где все реально, вам нужно научиться начинать проявлять себя с малого в разных реальностях социума, одевая те или иные одежды или коды.